В 2001 году молодой Джан-Луиджи Буфон перешел из Пармы в Ювентус за рекордное для вратарей того времени 54 миллиона евро. Джиджи -Джи оставался самым дорогим вратарем в мире в течение 17 лет, пока Ливерпуль прошлым летом не потратил 62,5 миллиона евро на вратаря Ромы Алисона Беккера, побив рекорд Буфона. Но этот результат продержался сравнительно недолго. В это же трансферное окно лондонский Челси подписал из Атлетика Баска Кепуариса Балагу за 80 миллионов евро, тем самым обновив трансферный рекорд. Уже как полгода на бумаге Буффон не является самым дорогим вратарем мира, но тогда были другие времена и цены на игроков были гораздо ниже. Я решил проверить, что если перевести цену Джон Руиджа на современный лад. Предупреждаю, данное видео является всего лишь расследованием из разряда «Что если». Если понравится, please не поленитесь мне не ему лайк. лайкос. Возможно, эта рубрика станет постоянной. но ну, а мне просто будет приятно. Итак, для точного подсчета цены того трансфера Буфона в Юве, мы будем подсчитывать медиану 10 рекордных трансферов летом 2001 и 2018 годов. После нахождения двух медиана мы поделим большую на меньшую, тем самым найдя коэффициент временной разницы цен. Ха-ха, сам придумал. Звучит пафосно, но этот коэффициент является разницей между тратами на трансферы летом 2018 года и летом 2001 года. Да что ты, черт побери, такое несешь? Следовательно, нам остается только найти произведение -то, этого коэффициента и цены Джиджи, После сравниваем цены Кепы, Алисона и Буфода. Итак, а теперь приступаем от теории к практике. По данным Трансфермаркта, в 2001 году топ-10 трансферов выглядел так... Зидан 77,5 миллионов евро, Буфон 52 миллиона евро, Мендета 48 миллионов евро, Верон 42,5 миллиона евро, Руйкошта 42 миллиона евро. Чурам 41,5 миллиона евро, Недвед 48,70 миллионов евро, Инзаги 36 миллионов евро, Савиола 35 миллионов евро, с 28,5 миллионов евро. И так выглядел топ-трансферов в 2001 году, повторюсь. В 2018 же году топ-трансферов выглядит примерно так по данным все того же трансфер-маркта БП 135 миллионов евро Роналду 117 миллионов евро Кепа 80 миллионов евро Томалимар 70 миллионов евро Морес 67 миллионов евро Алисан 62,5 с евро Венисиус юниор 61 миллионов евро Кейта 60 миллионов евро Фред 59 миллионов евро и Жоржиньо 57 миллионов евро. Итак, медиана цен на трансферы летом 2018 года 67,8 миллионов евро, а в 2001 году 42 миллиона евро. А теперь переходим к простой математике. 67,8 поделить на 42, получается приблизительно 1,6. А далее мы цену Буфона, а именно 52,88 миллиона евро умножаем на 1,6. И получаем приблизительно 85,5 миллионов евро. 85,5 миллионов евро, больше 80 миллионов евро. И тем более больше 62,5 миллионов евро. Следовательно, буфон был бы самым дорогим вратарем мира, если бы его трансфер из фармы в Ювентус был в наше время или же просто в эту эпоху. Всем пока, с вами был Серж, ставьте лайки, делитесь видосом с друганами и подписывайтесь на мой канал.